Для пельменей годится Отличная мука Сегодня мы решили Намолоть и налепить Пельменцов Очень захотелось Сделаем полтысячи штук я, конечно, шучу, но как думаешь, на сколько получится? Я не знаю, но могу вначале сказать изначальный, да, что угу. у нас сколько было. Значит, у нас 3 килограмма мяса так. чистого плюс килограмм э, лука и чеснок 1 головка. Одна головка! Зато килограмм лука. Надо чеснока а, добавить. Перец, соль. Ну, вот если что, добавим мишинка. в процессе, что называется, или в соус. В общем, сейчас всей семьей будем лепить. Вот этой книжке кулинарных рецептов супруга говорит сколько? Больше 25 лет. Боит, говорит ей, до замужества еще. До замужества 100%, а нас меньше в этом году 25 лет, поэтому... Вот, девочки, берите на вооружение. Вот такая штука должна быть И в каждом доме. Да. есть записи э, э, рецепта теста для сейчас я ее Вот чем она меня покорила. Итак. Вот, смотрите, даже... Насколько она старая, тесто для пельменей. О, у меня еще был почерк, неиспорченный медицинской да, работой. Прямо школьный почерк, да, школьный, да. меня... школьный, это не почерк врача. Прям так и скажут, врач бы так не написал, как это мне пишут а -а -а. постоянно. Да. Вот такие листочки такие желтые, склеенные, испорченные Да. Что деется, что деется. Айцо. Так. Соль по вкусу. А сколько два стакана воды, пол стакана муки, пол Полстакан. стакана воды, а одно яйцо, четверть чайной ложки э, соли и одна столовая а. ложка подсолнечного масла. Это тесто для пельменей. Ну, пельмени, пельмени, это же специальный. Ладно, я был главный зачинщик этой операции. Вижу хита, я сказал. А давайте-ка слепим. С пол тысячи пельменцов Да yeah. Ну конечно это... Не страшно это Будем постараться Так Ну чего Сколько сказал пельменей 145 пельменей 145 Сейчас я достану Так, 145, да? Да. Угу. 145. А кастрюли-то и не убыла нифига. Помните фотографию-то? Ну, Целая. Целая ну, даже без горки. Ну, без горки даже. А, а потратили одну треть ну, только. Так что нам еще делать и делать. Ну, а мы просматриваем да, да. да. да. тут отец. Ну и пельмеши здесь прям такие. Не детские такие. Не детские. Это микро чебуреки, как мы да. выяснили. Сейчас мы будем готовить ужин. Да, в процессе будем прям есть их походов. Да. Не знаю, сколько их штук варится. Но, в общем, вот так. Вот. Так как и технология. Сейчас объясню почему. Дело в том, что пельмени мы варим без заморозки. То есть мы их предварительно, не заморозили. А сами знаете, что когда пельмени разморожены, они имеют тенденцию что делать? Слипаться. Поэтому, когда кидаешь их сам замороженные, они быстренько так обвариваются чуть-чуть и уже не слипаются. Если, конечно, э, долго щелкается, на слипается. И в сковороде чем это хорошо? Потому что э, в сковороде гораздо проще сделать так, чтобы они не слиплющие. Только надо так опускать потихонечку, вот они тогда не слипаются. Каждую пельмешку кладем на шумовочку, потихонечку спускаем ее, но сейчас эти дырочки чуть-чуть обвариваются и туда. И вот они все теперь шевелятся. Главное еще снимать руку, Что они не выскакивают про такой технологию? То есть через чизиак? Как весело бы не кипело? Ах, вот она красота. -то. Рыба моей мечты. порции но немножко побольше водички надо чуть не впустил момент когда не могли примикнуть даже но они не примикли все нормально изготовиться хорошо но был на грани это вот мы специально пельмени выбрали самые такие которые разваливающиеся получались и тут не хватало муки, поэтому у некоторые бачки чуть-чуть так-то надорваны. надорваны это не то что они в процессе надорвались видите какие это прямо. Прямо как эти манты или как их там и хинкали по размеру. Хороший. <связь> Хороший, королевский, кинг-сайз. Черному честь уже вот этой. Правильно? Вы без меня смотрели? Ой, сколько перца, надо стоять. Люблю я перчак. И им полюбить тоже. Ничего не поделаешь. Ну как вам вид? Отлично. Кажется, можно уже без соуса сразу. Балдеж да? девочки. Но мы еще намажем. Ну в одном из фильмов было сказано, что у нас пельмени без водки едят только собаки. Я так подумал так, водку я не хочу, она невкусная, хуже водки лучше нет я как-то, не знаю, я вот вообще алкоголь-то особо не пью. И тут вот я про что-то про пиво подумал, а я в магазине, когда покупал кое-что, увидел пиво, это написано из Европы. И я смотрел пиво и начал его покупать. Смотрю, бельгийское пиво, голландское пиво. Мне что-то уже слюна пошла. Я представил, что мы пельмени налепим. Я открою, наверное, такой вот баночку, такой, такой, такой, такой звук. Только очень хороший микрофон, когда слышно, такой такой... И прям так лопается... И потом берешь так бокал, берешь пельмешку. Это, это, это я представлял. Я уже представлял, когда мне было хорошо, а сейчас как будет. И это я думал, я так возьму за живца И так его... И вот. Я открываю пивко, наливаю в стакан, открываю глаза. Сейчас мне будет легко. И состояние практически оргазмическое.